Или с вами Мир. И в этом видео, друзья, мы будем... Короче, я начинаю а, новые друзья. Будем... На скорее. Ну что, давайте приступим. Посмотреть. И, кстати, друзья, на мой канал еще не подписаны 40... Блин, что это такое? 42% людей. Ну что, Ней? 네, это... Давайте не задерживайте, подписывайтесь, пожалуйста. Это мне очень важно, друзья. Подписывайтесь ради меня. Ради хорошего контента, чтобы вышел он. Не длитами, друзья, нарубим наше певырево. Потому что, фу, это не лагает, у меня уже в чате написано. Вот тут у меня работает, друзья, мод, который я установил. Как тут уже написано, этот... Ошибка пены памяти подулетит типа, От того, короче, вообще английский не шарит Нашка шарит, он не очень сильный, короче Так, рубим наше дерево И будем, друзья э, Это э, Выполнять все ошибки Майнкрафта, наверное Вот там написано на первая ошибка Надо проверить свои карманы, так сказать Сейчас мы это сделаем Пока что я рублю дерево, ну что ж этого хватит. Да, все Проверить карманы, друзья, у нас уже есть. Теперь делаем, делаем дуб. Вот так вот, быстренько. И скрафтить себе нашу первый, наш первый крафтинг тейбл. Так, здесь вот так вот можно сделать. Да. И сразу крафтим вот так вот палки. Четыре палки. на друзья, хватает. Так, это бросается Да, я знаю. Так, ставим наш крафтинг тейбл, друзья, и скрафтим себе э, не меч, мы же не мог, а скрафтим себе эту кирку. Так, почему он не ставится? Так, все, поставился. Ай-яй-яй-яй, ай, ай, ай, что там творил я? Так, все, Наша первая кирка есть. Берем свои вещи. И, кстати, пока что тут ходят эти щики бомбони, я бы их убил на самом деле, чтобы сделать в дальнейшем себе кровать давай умирай умирай так Нет, у него еще тратится хп <laughs> друзья это естественно но я думал что это мод не будет работать друзья но оказывается работает так блин так тяжело его убивать уходит и ходит чики бомбони становись. остановись остановись чики бомбони ты меня послушал молодцы так так так у него одна хп х все мы его убили Ой, ух, <социт> что я говорю блин мы его убили и теперь убьем что-то не упадай не упадай как какой-то армян друзья говорю Давай, давай давай давай давай давай иди сюда иди сюда куда пошел давай давай, давай. Ой, Ёбанайщики бамбанюха и сюда! Так, теперь где мой крафтинг -девел? Так, он вот здесь Так, тут есть камень А можно на него отпуститься как-нибудь? Отпуститься, так сказать. Не, сперва я добуду себе камни где-нибудь Сперва нам нужно камень, друзья, камень А рядом поблизости, походу, нет ни одного камня а есть друзья увидел увидел увидел. Вот тут есть камень. Видит он А нет все-таки камень, друзья? Мы что добудем его? О -о -о -о, не лагай, пожалуйста. Нет, твои лаги не нужны совсем. Так, сразу для меща, друзья. Опа и для и для печки. Раз, два, три блин вода потекла друзья хопа так 3 4 5 6 Так, 7 и 8 сейчас надо скопать а где его скопать черт его знает так тут скопаю вот тут скопаю друзья тут скопаю так и 8. Все у нас есть. Теперь можно сказать все, что угодно. Все, что душе пожелает, так сказать. Опа. Так, бежим на крафтинг тебл друзья. Сейчас крафтим себе. Так, первым делом нам нужна печка, чтобы пережарить все наши вещи, так сказать. Через тачпад неудобно, друзья, я опять скажу. Так, положим его вот сюда, и теперь скрафтим себе меч. Да, каменный меч. Чтобы получить достижение охотники на монстра. А, нет, нет, потом это будет, друзья. Так, вот сделали меч. Так, теперь скрафтим опять палки, друзья, так. Не деревянный меч, а палки, палки. теперь вот так вот блин неудобно когда моргает мышка друзья вот время записи так сюда и вот так вот все а, интересно нам достижение не дается что ли не понимаю вот так вот сделай ну-ка блин друзья достижение не дается почему-то ну зачем он не дается я не понимаю что это такое а -а -а -а -а. так сломаем наш верстак, друзья Теперь пойдем, наверное, на этот каньон, спустимся по воде. Если там найду, дахует. Тик Так, сразу убью волк. Тащикибамбанюху. Чикибамбанюхаец, да. Все. Так, на шифте, на нашифти, на нашифти, нашифти. Так, так, так, так. Сюда лучше не надо. Прикиньте, друзья, что сейчас будет прыгать вот так вот Опа. и помкальт помкальт и мы тут так ова как раз друзья вижу я белорус друзья так так так так как их забыть друзья я не понимаю давай давай давай давай давай есть первое моя железка пошла друзья так так надо добраться вот сюда чтобы блин пока что друзья в этом серии я буду только добывать железо себе и потом в следующем серии если вам это понравился понравится так сказать я продолжу это выживание и сделаю себе тут домик и так далее мы же выживаем на хардкоре друзья вот тут нам все все все пригодится друзья так. Теперь вот эту уголь добыть. Вот так вот. Да, добыли, друзья. Ух, там еще железка, я вижу. Хоп. И хоп, хоп. Переплываем вот эту вот водичку, друзья. И мы успешно добираемся вот сюда. И добыли. Еще, блин. Почему только это? Так, нам нужно сразу срочно покушать, друзья, потому уже тратится голод, как видите. Так, вот сюда поставим и он теперь будет шариться Так, и сделаю себе кроватку, друзья, потому что я уже добыл все необходимые так сказать вещи. Так, так вот и, и и и и друзья, вот так вот. А зачем она красная? Ай пофиг. Так, забираем свои вещи, друзья. Так, кроват пока что я спрячу какие-то в инвентаре. Вот так вот. И интересно, сколько там у нас времени уже. 9 минут, друзья. Скоро запись обрывается. Так, берем свои вещи, берем, берем, берем и сразу кладем. Так, вот так вот делаю, Опа! И. Блин! Через шифт невозможно, друзья! Так, вот так вот сделаю. И закончу, друзья, этот ролик. Ну что ж, друзья. Продолжение будет на следующем серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам это понравилось. Кушайте, вот так. А, он рукой не двигает. Ну что ж, друзья. Э, это, это, это. Кто не подписан на мой канал, ставьте, Подпишитесь э, подпишитесь, наконец -то. Подпишитесь, вот так вот, подпишитесь. А еще вот так вот сделаю. Вот, так красивее, друзья, выглядит. Ну что ж, всем пока, друзья.